oh, -oh, -oh. Всем привет! Вы смотрите Apple Finder, у микрофона, как всегда, Артем. И изначально данное видео я хотел начать с того, чтобы вы отгадали, что находится в данном пакетике. Но, во-первых, сама коробка не позволяет а, засекретить, что здесь находится, а во-вторых, название ролика. Поэтому, без предисловия, всей же час позвольте с Apple Watch Series 3 познакомить вас. Сегодня в данном видеоролике мы с вами распакуем... Мы с вами распакуем новые Apple Watch третьего поколения, естественно, сравнимых с Apple Watch Series 3. Один 2014 года выпуска. Вот такими старыми Apple Watch я пользуюсь. Посмотрим на комплектацию, чем же они отличаются, хотя по внешнему виду, может быть, от самых первых Apple Watch. В общем, будет действительно интересно, поэтому. Усаживайтесь поудобнее. Как скачать любые платные игры и приложения абсолютно бесплатно на iOS, обзор хакнутого Instagram и как работает дополненная реальность в iOS 11, эти и другие видеоролики ты сможешь найти на канале Вани и Яблочный гений. Подписывайся скорее, ссылка в описании. Вроде бы я стараюсь все делать максимально четко и аккуратно, но и да, у меня это получается. Идеально ровно разрез. Ну что, момент истины, друзья. Не момент истины. Первым делом я хочу заметить, как отличается упаковка Apple Watch Series 3 поколения от Apple Watch, выпущенных в 2014 году. И заметьте, какая колоссальная разница. Во-первых, сами коробки отличаются по габаритам. Ну и, естественно, про боковые части упаковок, где изображены сами часы. И, опять же, некоторая информация о них. Например, с каким ремешком они поставляются, размер циферблата и так далее и тому подобное. Поэтому с Apple Watch Series 1 поколения коробочка шла какая-то очень стрёмная как мне сейчас кажется, и похоже, так, такое ощущение, что это китайская Apple Watch, поэтому давайте отложим ее в сторону. Но... Момент истины, друзья. После конвертика, естественно. Давайте посмотрим сразу, положили нам сюда что-нибудь новое, и на самом деле ничего, кроме <coughs> ремешка по Фрейду. Вот, в принципе, и все, старая шутка, которую еще говорил бородатый зятенька, в далеком 2014-м, но, тем не менее, не суть, а реально рабочий инструмент. Чуть палец нахрен не отрезал. Ой, некрасиво они выполнили. Кстати, раньше у Apple Watch серия с первого поколения часы были запакованы в некий пенал, в некий кейс. Это выглядело гораздо богаче, как-то эстетичнее. Но поскольку Apple теперь такая вся из себя крутая и модная компания в плане, что они используют для своих опять же упаковочных каких-то материалов и продуктов, все это продуктом сложно назвать, вот эту вот даже баночку здесь достаточно органические материалы, которые используются по большей части из только природных опять же каких-то ресурсов и так далее, поэтому ну, так себе выглядит очень как-то дешевенько, но давайте посмотрим на сами Apple Watch, они как всегда красивенькие, обернуты в такие вот все пленочки, прям снимать их и Эстетическое удовольствие, что-то такое интимное, я бы даже сказал, поэтому ну на самом деле снимайся. На самом деле, выглядят очень, конечно, классно, и я не могу сказать, что намного лучше, чем мои Apple Watch первого поколения, потому что разницы у них практически нет. То есть, если сравнивать эти часики лоб в лоб, то вот так вот вы точно не отличите, где Apple Watch первого поколения, где Apple Watch Series 2. И опять же, это касаемо задней части, хотя нет. Кстати, теперь все четыре датчика у нас обведены в некие такие металлические или алюминиевые колечки, и выглядит это все на самом деле деле очень премиально, качественно, поэтому, ну, наверное, внешние изменения действительно какие-то существенные, и это не можешь не радовать. И, естественно, новая красная кронка, она выглядит по-настоящему сочно. Помимо всего остального, в комплекте идет блок зарядки на 1 ампер, я так понимаю, и сам шнур вот такой вот, и причем все запечатано в реально в какие-то вот прям биологические, почему биологически? какие-то вот реально упаковки, сделанные из природных материалов, которые там растворимы в воде, как та же втулка от отдела и смотрится это все, ну, блин, Apple. Не могу сказать, что как-то дешманский и палаховский, но реально как-то понтами не ощущается, серьезно. Касаемо интересных фактов про Apple Watch Series третьего поколения. Во-первых, в часах используется модуль LTE, и через эти самые часики можно вообще беспрепятственно говорить, если даже вы не взяли телефоны с собой. Я, правда, честно говоря, не знаю, как работает данная опция. Можно потом будет в дальнейшем как-то протестить, по как-то вся, опять же, приблуда работает. Мне кажется, что это будет действительно интересно, потому что хочешь такой, по часам разговариваешь, телефон где-то дома забыл, либо на помойку выкинул, но почему бы и нет? Во-вторых, Apple Watch со своим модулем LTE могут проработать в режиме разговора всего лишь один час, то есть если вы будете триндеть по вашим часам не переставая, ровно 1 час, то есть что равно 60 минутам, то Apple Watch у вас могут сесть за это время и... ну блин. Это не серьезно. И третья особенность является, наверное, самый болючий, поскольку если вы, например, проживаете на территории Российской Федерации, у вас друг уехал в Америку, и вы попросили его там приобрести себе Apple Watch, самые такие последние навороченные, крутые, опять же, в Соединенных Штатах, и он вам их привез в Россию, то, к сожалению, модуль LTE здесь в Рашке работать у вас попросту не будет, поскольку часы завязаны только на ту страну и будут работать по сотовым данным только там, где изначально и запланировались продаваться. То есть, если вы приобрели те же Apple Watch даже в Австрии, либо же в Германии, либо же в Италии, то, к сожалению, привезя их в Россию, вы попросту лишаетесь возможности совершения звонков без вашего iPhone. И напишите в комментариях, будет ли вам интересен обзор Apple Watch Series третьего поколения. Мне лично, например, хочется сделать эм, какой-нибудь полный обзорчик на эти часы, потому что реально необычный и самый такой классный девайс, потому что вторые очи были такое себе, а третьи вот уже действительно какая-то новая такая игрушка, приблуда для ваших iPhone, почему бы и нет. На сегодня это все, вы смотрели Apple Finder, у микрофона был Артем, совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!